Как светильник пришел очень очень мотокорроте. Бумажка, кабель и силиконовый светильник. на аккумуляторах, ссылка будет в описании, китайская инструкция, включить, заряжать здесь, наклейка и все, ничего больше ценного и гениального здесь нет. Микро-USB зарядка и включатель зарядим до конца и дадим ребенку нашему поиграться заряжать будем от компа Сигнал зарядки, мигает красным, пусть идет. Выключили, ждем, всем кому было интересно, подписываемся на канал, оставляем комменты, ставим лайки, всем пока.